Месяц-март бесспорно преподносит нам свои сюрпризы. Почему? А потому что выпал снег. Во! Я, честно говоря, немножко в шоке, но вчера наши зрители из разных уголков Краснодарского края нас уже готовили к снегу. В Отрадненском районе выпал снег, потом в Краснодаре выпал снег, и вот циклон дошел до Таманского полуострова. Очень, конечно, необычно просыпаться и вновь видеть, что у тебя из окна все белое-белое. Я проснулась и вижу, что вот здесь вот у нас лежит снег. Это, конечно, шок. Нужно посмотреть, сколько хоть температура, потому что вчера я смотрела, было уже минус один днем. Да, сегодня тоже у нас минус один держится. Минусовая температура. Больше всего мне непривычно видеть на цветы под снегом и на деревья миндаля, которые тоже уже распустились. И вот сейчас их обдаст холодом, морозом. Не знаю, что будет, конечно. Насчет нашего урожая, в принципе, мы ничего такого не сажали еще, чтобы могло замерзнуть там. А, снег даже сейчас, ну, будет в плюс, потому что земля потом напитается и будет гораздо более влажная. Это ж вы понимаете, что с погодой творится? Уже скоро на винограде пойдет движение. На виноградниках сейчас активно, наверное, до этого дня обрезали подстригали для весны а тут бац и снег Но куда это? куда это годится в середине марта, чтоб снег выпадал? год на год не сходится, я помню в двадцатом году я на свое день рождения ходила в поход в горы в районе горячего ключа и было настолько тепло, я ходила в футболке ну вот где видно, чтоб вот снег выпадал едем сейчас на велосипедах в поселок Нужно в магазин сходить. И на почту посылка мне пришла. Сколько там градусов сейчас? Ну, один. Вот тебе весна! Я все зимние вещи убрала, постирала. Думала, сейчас уже не пригодится. Ну зачем? Зимняя обувь, верхняя одежда теплая? Поторопилась. Прокладываем. Первые дорожки велосипедом по снегу. На велосипеде гораздо быстрее мы съездим, чем мы будем идти пешком. Поэтому едем. Еще сейчас там, мама, мусор выкинет. сильный очень. Где это видано, чтобы дерево цвело и снег лежал? Ну, вот, видишь, какая весна в этом году. Год на год не сходится. раньше вообще снега было много сюда в марте, потом с, ну, с годом все меньше и меньше было, а сейчас опять вот, зима вернулась. Ветра бы не было, было бы нормально, то, что вот ветер из ветра. А туча идет. Слева туча, справа солнце. Над нами даже солнце. Сейчас тоже велик к нам поставить. Хотели на папин день рождения либо сделать торт, либо купить тортик. Сейчас, собственно, будем заходить в магазины. Вот здесь зашли, не было тортов. Тортов. Правильно, ударение тортов. То есть у меня же все зрители лингвисты, все требуют по правилам и нормам русского языка говорить, так вот, да, торты. Вот тоже дерево цветет вовсю. Ну, здесь даже уже, можно сказать, опадают цветы. Ну да, уже отцвели. Отсвет... Вот мы хотим, чтобы у нас вот такие же туи были перед домом. Вот мы их высадили перед домом как раз-таки. А ты зайдешь сама, посмотришь? Ну, давай, ладно. Здесь тоже нет тортика. Через дорогу зайдем? Ага. Поехали. Машина приехала, продукты в магазин привезла. Кстати, сейчас во многих больших городах начался дефицит продуктов. Но этот дефицит обоснован тем, что люди начали скупать продукты очень много пачек там круп всяких и даже Красиво. в городах угу. и даже в больших городах сделали ограничению по количеству товаров сколько можно купить и а сколько нельзя еще в этот супермаркет сходим посмотрим здесь больших тортиков нет есть только всякие разные пироженки но мы хотели именно торт и коробочные тоже как-то ну нет, нет смысла покупать не... мы такой никогда не покупаем лучше самой построить купить... тоже вот самый большой супермаркет а там ничего нету странно куда все торты подевались неужели их сюда не возят меня привозят, либо меня... раскупают ну, да, но как они как же торты, они же все больше. быстро портятся потому что срок у них короткий Кошмар какая аллея стала. Помните, мы недавно вам говорили, что в нашем поселке будут строить новый парк. У нас есть заброшенное здание такое, это как летний кинотеатр был. И вот здесь была очень классная аллея и стуй Здесь всегда было летом такой тенечек, проезжаешь там деревья вкусно пахли хвой. И короче, вот вырубили ряд. Вопрос остается открытым. Для того, чтобы создавать парк, неужели нужно вырубать такие деревья? Вот вопрос. Так жалко. Ну, ну глава же сказал, типа, мы будем расчищать. У меня даже слезы прямо на глазах от этого увиденного. Я вот не проезжала здесь сколько уже времени. Это что? Жалко, да. Ну, вот, я бы поняла, если бы они это здание снесли и начали бы делать, ну, а смысл убирать деревья, если ты не сносишь это здание? Парк подразумевает это деревья. Ладно, в сенном парк, да? В сенном там на берегу не было деревьев. А ничего, пусто. пусто. пусто было, да. А тут было очень много деревьев. Зачем нужно было убирать хорошие деревья? Прям реально жалко. Мне хочется заредеть. Ну это что такое? Ну, неприятно, что да. Ну как бы. А зачем создавать парк и вырубать деревья? Что саженцы, которые они посадят, они вырастут через два года, будут такими же большими? Нет. Ну, я не знаю. А ты помнишь, как у нас в городе была такая же ситуация? Да, в центре. Были деревья, их убрали, и потом, когда вот лето, да, даже нигде посидеть. Да, в обморок падают жиры. Да-да-да, в Соликамске такое было. Да. Все ругались. Все, все ругались, потому что на самом деле был парк, такой шикарный парк зеленый красивый, А теперь все там убрали. пустырь с плиткой и закатано да, все плитка. плитка. Деревьев там никаких нету и не высадишь. Ну, короче, ладно, мы посмотрим, что вот здесь вообще будет делаться. Но если это тупо срубили и больше ничего не хотят делать, ну, я не знаю. Ну, как-то обидно вообще-то, очень обидно. Не дай бог, чтобы и эту часть не срубили. Ну, вот это, скорее всего, нет, потому что здесь расстояние должно быть Все равно какое-то... Это... Ну, не знаю. Ну, пусть сносят тогда это, тогда это будет okay, оправдано. Не пусть не сносят не летний, этот, летний кинотеатр. Ну, не, не знаю. Неужели надо было сначала это все убрать? Сейчас еще мама сходит, еще один магазин посмотрит. Смотрите, дрова перед домом многоэтажным. Это что значит, что нет газа и люди топят в квартирах, что ли, дровами? Я не знаю, как-то странно неужели нет газа нет, даже нет. тоже нету? нету тортиков нету, нету. и теперь идем на почту за моей посылкой Найду эту Получила посылку. Сейчас она такая огромная. Вот. Слушай, как вам ее повезем вообще? Не знаю. Вот ты ж пакет взяла? Да, пакет взяла. Как? <laughs> вот так не знаю. Как... А я думала, она будет победить На... меньше. Придется идти пешком и нести эту посылку. Ага. Так, вот как? А велосипед? Ну нет, поставить в корзинку и так идти пешком. <laughs> Ладно, как не повезем. Взяли пакет, и даже в пакет не влазит эта посылка. В общем, там то, что я не смогла увезти из Питера. Там большая куртка и еще что-то, не знаю что. Поэтому посылка такая массивная получилась. Придумали его так вот везти. Рядом будем идти и вести с собой велосипед и на этой корзине посылка, а как по-другому, если бы мы пошли бы пешком, это тоже очень тяжело, она 5-200 весит, так что, вот так вот, только такой способ. Подошли к банкомату, банкомат не работает. Называется хотели наличку снять. Хоть что-то, чтобы было. Что вообще такое? Торта нет, денег нет, но вы держитесь. Ну все, мама зашла в магазинчик за хлебушком, за сгущенкой. Ну вот, потом поедем уже домой. Я же сделала большой пакет для посылки. Купим еще селедку, делаем еще под шубой. Думали, что будем идти пешком с велосипедами. А мама взяла и поехала с посылкой. И ничего, нормально. У Oh mm -hmm. Пойдемте, пойдемте. Малыша убежала, а этот хвостик не бежит. Малыша, ты где подругу свою потеряла? Ну, вот разве не жалко миндаль? Видите, сколько почек-то открытых уже, цветов сколько. цветет уже. Вот как так? Откуда этот циклон пришел? Холодный. Листья же уже появляются. Ну вот и снег. Ну как так? Погода какие-то сюрпризы делает. Пышет. Вот это же весна!